Всем привет друзья, с вами как всегда Магивара И недавно вышел новый режим Называется он Последний рубеж Неделю назад я не смог Записать видео о нем Но сегодня я все таки запишу И в этом режиме Самое главное это защищать нашего 8 бита Вы наверное уже знаете все Об этом режиме, но я такой Тормозной Здесь кстати говоря Сразу скажу Намного скучнее играть Вот прям честно я поиграл э, неделю назад, но очень скучно. Этот 8-бит то засыпает, то не засыпает. Это как-то все не, не, ну, не бодро как-то. Я думал, здесь будет немножко поинтереснее. Но в целом э, что-то новое, и это хорошо. Знаете, я прошел первый этап, простой, сейчас уже сложный. Так что э, ну, не думаю, что там на простом этапе какие-то трудности были бы, но на сложном уже, как мы видим попадаются шельи и базы, причем не флоуые, бывает такое, да. Ну и не знаю насчет каких-то новых режимах, вроде бы там в... другой режим какой-то выйдет, или это просто в будущем брал токи объясняли, что в октябре там или где-то осенью будет М -м какой-то новый режим создаваться или что-то типа того я не знаю честно говоря но хочется что-то поинтереснее уже Ну а сейчас просто играем в какой в то что есть ради того чтобы брал по скачать квестики так сказать выполнять все вот он просыпается наш 8 бит и идет куда хочет это конечно неприятно когда он уходит просто к врагам вплотную а ты просто за километр от него бежишь а он уже на пол хп сдохший. И самое главное в этом режиме, конечно, это держать одного своего союзника рядышком с монеткой, чтобы он вдруг, если что, взял, подхватил, и наш 8-бит со своими 12 тысячами хп не отлетел очень быстро. Вот так вот. Но с Шелли мы кое-как дефаемся тут, пытаемся. И бас, тем временем, там монетки собирает. да, 15 секунд остается, и в принципе нормально. Дефаемся, и... Конечно, тут серьезная ситуация немножко. Вы, вылазит 8-бит, конечно, лезет. Ну, в целом 3, 2, 1. 50%, 41%. 41% у нас... Это что, дизлайк 8-бит отправил или что? Странно. И что, это у нас был сложный этап. Сейчас будет эксперт. Не знаю. Чисто только ради того, чтобы жетончики пособирать и все. На этом. Напишите в комментариях, как вам зашел этот режим или нет. Я просто, честно говоря, не знаю, стоит ли снимать видео, как 16 этапов проходить на этом, в этом режиме. Потому что в иконке профиля это вообще не показывается. То, что вы пройдете, и не пройдет этот, этот режим. Поэтому нет смысла как-то выпендриваться. Так, 8 бит отключается. Вот и все. И он, и он снова включается. Что за дела? Так, быстро спать учился да уж кстати говоря у меня есть тг канал хорошо обязательно в комментарии в описании посмотрите подпишитесь на него 100 подписчиков хотя бы там набить чтобы я мог там уже постить что-нибудь но в целом ребятки как-то ну скудника все пока что происходит маловато актива поэтому не знаю что с чем, так сказать, иметь дело? Просто записываю видосики, которые э, на, мой, на мое усмотрение. Мне нравятся. А на ваши, Ну и вы даже не пишете, кстати говоря. Можете написать, я просто прочитаю сразу же и отвечу. Может быть идея прям реально годные. вы такие просто написали рандомно какую-нибудь, а я просто возьму и отвечу. Вот это круто было бы. 8 й вид спит. Его бы станцию сюда, да. У нас остается 30 секунд. Конечно, у 8 бита 50% здоровья остается. Да, сложно, конечно. Вдвоем против э, толпы вот этих собак. Смотрите, куда 8 бит идет. Это просто сумасшедший, конечно... Э, сумасшедший камикадзе. Но смотрите, он просто уходит куда-то. Мы стоим там, дефаемся от других, а он уходит. Но благо у нас есть третий тиммейт, который просто собирает монетки вовремя. Все. Выж... На, на выживании, так сказать, чисто. Так, отключился немножко. И полетели в следующую карточку. Это уже какое-то безумие. Или что-то типа того. Нет, это мастер. Мортис. Мортис и Кольт со мной. Мне кажется, нужно, чтобы Кольт с нами был, а не Мортис. Шамортиз для того, чтобы бегать и собирать гаечки. А Кольт стоит, не знаю, почему он стоит на монетках. Вот такие вот тиммейты мне попадаются, конечно, даже здесь. Пошел 8 бит воевать. Тасовывал чисто против робота. Интересно, какой у него урон? Одиннадцатой силы или девятой? Если 12 тысяч хп, то не знаю. Представьте, двадцатый уровень какой-нибудь. В игре. Вот уже золотые роботы пошли намного сложнее, у хп больше у них. 8 бит у нас просто танкует. Мы с Мортисом пытаемся защищаться, конечно. Прям Коль здесь зарешал конкретно так. 10 секунд остается. вот и все вот в этом вот в этом-то и режим заключается просто стоять дефать робота но ну, на самом деле я бы в такой режим часто не играл просто ради опять же жетонов. да супер конечно постарались Нита шелли угу, круто сейчас как всегда Шелли останется а нет которая нужна уйдет Смотрите, слева вверху таймер, когда 8 бит заснет. 5, 4, 3, 2, 1. Все, он уснул. И на таймере нолик показывается, и даже непонятно, когда он проснется. Вот в этом-то и прикол, кстати. Лайфхак так сказать, небольшой секретик в этом режиме, но толку от него, конечно. Вот сейчас через 10, 9, 8 заснет. Не знаю, что это дает, но просто ради информации, честно. Сейчас там заснет возле врага, чтобы было супер. А, смотрите, что за ерунда. Было только что 1 секунда до заспания, и он просто... Ну. Не стал спать. Что за ерунда? 5, 4, 3, 2, 1. Он не зас... Он... Я понял. Монетку собирает наша Нита, а когда он начинает засыпать, и он просыпается. Поэтому он и живет. И не засыпает так часто. Вот я понял, в чем прикол. Монеток-то очень много, поэтому. Сюда Мортиса взять в целом. ПМ и була какого-нибудь. Ну или Эдгара. И вообще идеально. На да, урона не хватает все-таки. Шелли умерла. Я остаюсь один. Пожалуйста, 8 бит, отойди, пожалуйста. Найс. Все, 10 секунд остается. Просто надо 33% сохранить. Сейчас заснет. Ну нормально. Не то вовремя. Монетку подобрал. Ну вот и все. В этом режиме мы прошли все этапы, которые нужно, чтобы забрать жетончики. Это безумие, это последний, который нам нужен. И потихонечку прокачиваю свой брал пас. Конечно, основные э, испытания не прохожу, но и ладно. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока.